Представляем вам маркетинг-план компании BitBlog, проект который дает возможность не только заработать, но и оказать помощь нуждающимся. BitBlog – это международная компания, которая предоставляет возможность заработать каждому партнеру более одного биткоина, благодаря уникальному смарт-маркетингу нового поколения. Преимущества нашей компании – 5 матриц с минимальным входом и возможностью выхода на доход в 1 биткоин и более. Все средства участников хранятся на холодном кошельке. Многие уже столкнулись в других матричных проектов с проблемой. Кошельки AdvoCash, Pair, Kiwi и Яндекс.Деньги все чаще и чаще блокируют кошельки проектов, на которых находятся средства участников, и из-за этого возникают проблемы и задержки с выводами средств. В компании Bit.Blaga все средства участников, которые должны будут использованы на выплаты или апгрейды, будут храниться на холодном кошельке. Его невозможно заблокировать, поэтому это самый надежный способ хранения. В маркетинге предусмотрены клоны. Они будут управляемые и неуправляемые. Вы сможете управляемыми клонами оказывать помощь участникам своей команды. Каждый клон по маркетинг плану приносит прибыль каждому партнеру компании, приумножая его общий доход в разы. То есть вы можете заработать один биткоин неоднократно. Благотворительность. В компании, в маркетинге заложены благотворительные отчисления, которые будут направлены на адресную помощь детдомам, домам ветеранов, престарелых, приютам для животных. Вся эта адресная помощь будет, естественно, записана и упакована в видеоролике. с общим отчетом. Эти видеоролики в последующем послужат больше популяризации проекта и его раскрутке на просторах интернета. Итак, рассмотрим маркетинг компании Битблага. Первая матрица накопительная. Вход в нее составляет 0.201 биткоин. На начало сентября это примерно 700 рублей. Матрица представляет собой классический удвоитель. Наверху находитесь вы и под вами два человека. Когда каждый из двух человек под вами активируется, вы получаете 0.20 биткоина, которые идут на активацию следующей второй матрицы. В первой действует система переливов, так как у вас идет классический бинар под вами, то есть под вами два человека, а дальше уже в глубине 4, 8, 16 и так далее, то если у вас большое количество личников, они будут друг другу помогать переливами закрывать эту матрицу и переходить к вам во вторую. Вторая матрица это классический тренар, вход в нее 0.20 биткоина, по курсу это примерно 1400 рублей. На вывод по закрытии матрицы вы получаете 0.20542 биткоина. Это примерно 3794 рубля. В этой матрице действует реферальное вознаграждение 0.302 биткоина, примерно 140 рублей вы получаете за каждого личника, который у вас покупает вторую матрицу или переходит за вами с первой матрицы удвоителя. Так, давайте рассмотрим подробнее. Наверху этой матрицы стоите вы, под вами 3 человека. С каждого человека в первой линии по его активации вы получаете на вывод 0.3013 биткоина. Это примерно 91 рубль. Дальше идет вторая линия, в которой у вас стоит 9 человек. Каждый человек во второй линии у вас тоже приносит доход, помимо реферального вознаграждения заличников. С каждого человека во второй линии вы получаете на вывод, 0.3055 биткоина это по 385 рублей. В сумме с 1 по 8 человека вы получаете в сумме 0.2044 биткоина это 3080 рублей. Из 9 человека у вас идет на вывод 0.3063 биткоина это 441 рубль. Итого полностью с матрицы вы получаете 3794 рубля и плюс еще с каждого личника реферального вознаграждения 140 рублей. Все выводы производятся сразу же, как только к вам встает и активируется человек. То есть здесь не нужно ждать закрытия матрицы для того, чтобы поставить денежные средства на вывод. По закрытии матрицы вы переходите в третью матрицу. На апгрейд э, в третью матрицу со второй у вас удерживается 0.01 биткоин. Это заложено в маркетинг и переход осуществляется автоматически. Вход в третью матрицу по сегодняшнему курсу составляет приблизительно 7000 рублей. Третья матрица – это такой же классический тренарт. Вход туда составляет 0.01 биткоина, примерно 7000 рублей. На вывод вы в общей сумме получаете 0.02.01.94 биткоина, это примерно 14133 рубля. Здесь также действует реферальное вознаграждение за активацию ваших личников в размере 0.302 биткоина, это примерно 140 рублей. Матрица выглядит точно так же, как и вторая. Наверху стоите вы. В первой линии у вас 3 человека, но первая линия у вас приносит доход вашему вышестоящему спонсору. Для вас эта линия не доходная, за исключением реферальных вознаграждений, если к вам ваши личники встают с первую линию в третьей матрице, то конечно же рефералку вы в любом случае получаете. Дальше у вас идет вторая линия, в которой расположены 9 человек. С первого человека у вас на вывод идет 0.308 биткоина, это примерно 560 рублей. И плюс с первого человека вы получаете 5 управляемых клонов во вторую матрицу. То есть уже на этом этапе вы сможете оказать помощь участникам своим для того, чтобы перейти за вами в третью матрицу. Со второго человека в третьей матрице вы получаете на вывод 0.0026 биткоина. Это примерно 1820 рублей. И также у вас выходят 4 клона во вторую матрицу, с помощью которых вы оказываете помощь своим людям. 3 по 8 человека вы получаете с каждого на вывод 42 биткоина. В сумме это дает 0.014052 биткоина на вывод. По 1639 рублей, то есть примерно с каждого человека, с 3, -го, 4, -го, 5, -го, 6, -го, 7 -го и 8 партнеров, в сумме вам дает 9834 рубля. Из 9 человека вы также получаете на вывод средства 0.202742 биткоина. 1919 рублей по сегодняшнему курсу Точно так же средства со второй линии которые у вас идут на вывод вы можете сразу же ставить и выводить дожидаться закрытия матрицы не нужно Здесь по маркетингу заложен апгрейд в следующую матрицу в сумме 0.05 биткоина это примерно 35 тысяч рублей и соответственно апгрейд у вас происходит автоматический переход в следующую матрицу по закрытии третьей матрицы Четвертая матрица тоже представляет собой тренар. Вход в нее 0.05 биткоина, это примерно 35 тысяч рублей. На вывод у вас получается 0.0978 биткоина, это примерно 68 с половиной тысяч рублей. Реферальное вознаграждение здесь уже побольше. За каждого личника вы получаете 0.004 биткоина, это 280 рублей. Первая линия у вас 3 человека, она также является доходной для вашего спонсора, вы с нее доход не получаете, но реферальное вознаграждение здесь точно также действует. Вторая линия у вас представляет собой 9 человек, с первого человека у вас выходит 27 клонов во вторую матрицу, с помощью которых вы тоже помогаете движению к вам на более дорогие матрицы. Со второго по девятого человека у вас идет с каждого по 225 биткоина на вывод. В сумме вы получаете 0.0978 биткоина к выводу. То есть а, с каждого человека во второй линии, в четвертой матрице, вы получаете на вывод примерно 8500 рублей. В сумме вам это дает 68500 рублей чистого дохода. В маркетинг также заложен апгрейд в следующую пятую матрицу. Апгрейд составляет 0.3 биткоина, это примерно 210 тысяч рублей. И также по закрытию четвертой матрицы вы автоматически переходите в пятую. Итак, пятая самая высокодоходная матрица. Вход в нее составляет 0.3 биткоина, это 210 тысяч рублей. На вывод... В сумме вы получаете 0.878586 биткоина, это примерно 615 тысяч рублей. Реферальное вознаграждение здесь уже а, значительное по сумме составляет 0.03 биткоина, это 21 тысяча рублей за каждого вашего личника, вставшего в пятую матрицу. Точно так же, первая линия у вас 3 человека под вами, эта первая линия приносит доход вашему вышестоящему спонсору. Но, помним, что реферальные вознаграждения также действуют и фактически, конечно же, в первую линию к вам в первую очередь придут ваши лично приглашенные люди, вы получите с каждого из них рефералку 21 тысячу ну, рублей по сегодняшнему курсу, но ну, в биткоинах это 0.03 биткоина. То есть, несмотря на то, что первая линия по маркетингу не недоходная. По реферальным вознаграждениям вы все равно получите уже достаточно приличную сумму. Дальше, вторая линия, под вами 9 человек. С первого партнера вы получаете на вывод 0.036 биткоина, это 25 25200 рублей. Если туда встает ваш лично приглашенный партнер, то еще к этой сумме вы, конечно же, получаете реферальное вознаграждение. С первого партнера в пятой матрице у вас выходит 81 клон во вторую матрицу, что дает э, очень крутое движение команды. Дальше у вас также еще выходит 9 управляемых клонов в третью матрицу. То есть эти клоны, возможно, уже э, создадут вам волну, подтолкнув кого-то в четвертую матрицу, и, возможно, из четвертой матрицы уже кто-то перейдет к вам в пятую матрицу. Со второго партнера мы получаем на вывод, 0.1212 биткоина это по сегодняшнему курсу примерно 85 тысяч рублей. Плюс вы еще получаете со второго партнера 3 управляемых клонов в четвертую матрицу, что может поспособствовать тому, что ваш партнер перейдет к вам уже в пятую матрицу. Далее с третьего партнера вы получаете на вывод 0.1212 биткоина это также примерно 85 тысяч рублей. И плюс также у вас еще выходит 3 управляемых клонов в четвертую матрицу. С четвертого партнера у вас выходит клон в пятую матрицу. И вот здесь дальше, обратите внимание, происходит самое интересное. Клоны заполняют систему точно так же слева направо сверху вниз. И так как вы стоите в пятой матрице и у вас еще сейчас вторая линия не заполнена, то первый клон в пятую матрицу занимает у вас выплатное место вместо пятого партнера. И вы получаете сразу же на вывод 0. 2, 3, 0, 62 биткоина это примерно 140 тысяч рублей. То есть фактически зашедший четвертый партнер во второй линии в пятой матрицы вам уже встает на выплатное место в сумме на 140 тысяч рублей. Дальше происходит точно так же. Шестой партнер приносит вам одного управляемого клону в пятую матрицу. Естественно, он к вам встает на седьмое выплатное место и вы получаете на вывод... 140 тысяч рублей и восьмой партнер точно так же вам дает клона одного управляемого в пятую матрицу и он занимает у вас девятое выплатное место, закрывая вам полностью пятую матрицу. И вы получаете на вывод еще 140 тысяч рублей. То есть для того, чтобы получить максимальную сумму с пятой матрицы, вам во второй линии фактически нужно не 9 партнеров, а на 3 партнера меньше, то есть 6 партнеров. Потому что 4, 6 и 8 партнер вам приносит клонов в пятую матрицу, которые занимают выплатные места. Каждый клон, который у вас встает, что во вторую матрицу, что в третью, что в четвертую, что в пятую, точно так же является полноценным аккаунтом, который приносит вам в дальнейшем доход. Они точно так же переходят из матрицы в матрицу, и когда под них попадают переливами люди, в соответствии с маркетингом, эти клоны выходят у вас на выплату. То есть в пятой матрице по ее закрытию вы уже имеете следующих три выплатных места, которые точно так же дадут вам и клонов во все матрицы, когда у вас будут под ними идти заполнения и дадут точно так же аналогичные выплаты. То есть на пятой матрице вы уже продолжаете крутиться и она вам приносит доход постоянно. Итого, по закрытию пятой матрицы вы получаете 81 клон в матрицу 2, 9 управляемых клонов в матрицу 3, 6 управляемых клонов в матрицу 4 и 3 управляемых клонов в матрицу 5. То есть здесь и движение идет сразу же по всем матрицам. Плюс, еще раз повторяю, возможно эти клоны в третьей и четвертой 4 матрице уже создадут какую-то волну, чтобы больше партнеров к вам пришло в пятую матрицу. Пятая самая доходная. Итак, маркетинг без блага это всего 5 матриц. Если мы а, понимаем, что первая матрица, она удвоитель, сделана для того, чтобы был более комфортный вход для людей, кто не может себе позволить сразу же вход на вторую матрицу, да, и она сделана плюс на случай э, сильного роста биткоина, чтобы вход в проект не слишком подорожал, э, она сделана для этого, если мы убираем первую матрицу и не зовем людей туда, то по сути у нас всего 4 даже матрицы, которые являются каждой доходной. С один биткоин на вывод у вас с одного аккаунта идет, Клоны – это точно такие же доходные аккаунты, каждый из которых вам приносит один биткоин а, по прохождению всех пяти матриц. 36 клонов у вас идет управляемых в матрицу 2. 81 клон неуправляемый тоже в матрицу вторую вы получаете. Клоны управляемые и неуправляемые, что дает вам возможность помогать своим активным участникам. Ну и естественно неуправляемые клоны заливают у вас дыры в системе, да? точно так же сверху вниз слева направо. То есть вы можете и помогать своим активным участникам, например, двигаться быстрее, но и те, кто находится на пассиве, тоже переливы получат в любом случае, потому что система будет расставлять равномерно. 9 управляемых клонов в матрицу 3, 6 управляемых клонов в матрицу 4 и 3 управляемых клонов в матрицу 5. Плюс в маркетинге заложены суммы, которые пойдут на благотворительность нуждающимся. То есть, каждый участник компании BitBloga сделает свой вклад э, в благотворительность, которая по на адресную помощь и соответственно в компании действительно планируется много всего интересного еще и конкурсы и розыгрыши и призы активным участникам все это будет в компании старт проекта планируется в 20-х числах сентября поэтому с нетерпением ждем у нас есть уже предварительный чат вконтакте кому интересно туда добавится пишите мне в личку, я буду вас добавлять, либо пишите в личку тому человеку, который дал вам это видео. Мы планируем очень плотно поработать нашей командой в этом проекте, потому что действительно и маркетинг, и идеи, они на данный момент уникальны, и аналогов на рынке нет. То есть здесь идет сочетание крипты, которые очень многие любят, здесь идет сочетание клонов, которые идут во все матрицы, Здесь идет реферальная программа на пятой матрице, она очень вкусная. Ну, в общем, все прелести, которые можно было собрать, собраны в проекте Битблаго. Добро пожаловать к нам!